Спасибо. А теперь у нас поступило. Да, я прошу включить наших коллег из Санкт-Петербурга. Да, Виктор Николаевич Панкевич, если он у нас там на месте. У нас, да, у нас поступила жалоба от наблюдателей, так сейчас скажу, от наблюдателей Санкт-Петербурга, да, да, да, да, вот. Вот она поступила 30 января. Обращение члена совета общественной организации наблюдателя Петербурга Евгения Александровича Прокопенко. Да, добрый добрый день вас. Прис... Да, приветствую. Добрый день, да, да. Добрый день, коллеги. Да. Вот информация о возможных нарушениях избирательного законодательства. А, ну там, что там в суть обращения? Сообщается о том, что к ним поступали, к ним, к нам. Я, насколько знаю, не поступила да, ни одной жалобы, ни одной жалобы к нам не поступило. А вот Наблюдателям Санкт-Петербурга по их утверждению поступили жалобы от, ну, как они утверждают, от членов УИК города Санкт-Петербурга с, с правом решающего голоса, связи, как они утверждают, с принуждением их председателями УИК, по квартирному обходу с целью информирования жителей о возможности проголосовать по месту нахождения опроса избирателей. То есть заявители особо подчеркнут, что это происходит до официального начала работы участковых избирательных комиссий. При этом номера УИК, фамилии председателей и членов УИК не указаны. То есть, ну, такое обобщающее письмо без конкретики. Мы оперативно рассмотрели взаимодействие с Санкт-Петербургской избирательной комиссией. И я прошу тогда... Вас, да, даю слово вам. Пожалуйста, Виктор Николаевич, вы, как вы, ваше мнение по этому поводу, ваше, ваше, резюме? Да, действительно, к нам поступало такое обращение от наблюдателя Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Там действительно нет никакой конкретики, но есть претензии, что эта работа обходы членами УИКов делается не публично, чем мы не согласны, это публично, если даже уже гражданин открыл дверь, это публично. Нас там обвиняли в том, что используется административный ресурс, но у нас фактов таких нет. Люди доброжелательно открывают двери и благодарят за то, что их информируют о новом инструменте голосования по месту нахождения. У нас никаких скандалов, эксцессов или жалоб на эти обходы, кроме как от наблюдателей обобщенного такого характера, у нас никаких жалоб нет. Мы действуем в правовом поле, мы агитацией не занимаемся, мы информируем избирателей, считаем, что это наша обязанность, предусмотрена федеральным законодательством. У нас нет никакого там жесткого подхода, какие-то графики, какие-то отчеты, этого всего нет. Все это делается, исходя из понимания обязанностей, предусмотренной действующим законодательством. Спасибо, уважаемый Николаевич. Я бы хотела пояснить, потому что много сейчас тоже как бы, ну, такие типа дебатов, да, идут, что вот, раньше времени, положено там по закону за 30 дней. Но тут надо просто разделить то, что, в принципе, имеют право участковой избирательной комиссии информировать избирателей. То есть закон, пункт 6, статьи 20, это предусматривает, да. Ну, насколько я поняла, вот у меня здесь справка, да, подготовленная, я так поняла, нашим правовым управлением... Ну, давайте вот уточним. Значит, мы, что касается закона, участковая избирательной комиссии также информирует избирателя об адресе и номере телефона участковой избирательной комиссии, времени ее работы, о дне, времени, месте голосования. В соответствии с пунктом 2 статьи 69 девять федерального закона о выборах президента России к Федерации территориальная. И участковая избирательная комиссия обязана оповестить избирателей о дне, времени и месте голосования за 30-10 дней до дня голосования. То, то вот это изменение, которое было внесено, за 30 дней. Вот по тем вопросам, о которых я сказала. На это дополнительно были выделены 1,9 миллиардов рублей, но это очень небольшое средство, но чтобы действительно уже вот в эти сроки были какие-то дополнительные возможности людей более активно информировать, в том числе и там, где это возможно, под домовым обходом. Это понятно, я не понимаю, что, что здесь э, странного. То, что насчет того, что раньше времени. Но ну, участковые комиссии у нас формирован на пятилетний срок, то действует постоянно, а не только в определенный период. Да? И, э, насколько я поняла, Сан Санкт-Петербургская избирательная комиссия и территориальные комиссии на самом деле не принимали каких-либо решений, обязывающих участковые комиссии начинать работу по информированию избирателей ранее, через 30 дней. Не принимали. Таких решений нет, как мы слышали. Не было таких. Не было таких решений, да? Но, не было. Да, ну вот, вместе с тем, проведение такой работы отдельными членами участковых избирательных комиссий раньше, чем за 30 дней, до дня голосования, оно не противоречит законодательству об выборах, если это, ну, добровольно они это делают, если, не, не по если у них есть возможность и время, объяснить, проинформировать, подсказать, с учетом того, что у нас действует этот новый механизм, и он требует объяснений. Я вчера об этом говорила. Вопросов много. Мы хоть мы сейчас заполонили, и дальше еще больше заполоним ирониками и буклетами. Все равно, если возникают вопросы, и очень хорошо, когда члены участковых комиссий находит время свое. Да, вот и на общественное ну скажем так, и добровольно еще дополнительно консультируют граждан. Здесь ничего такого нет. Если они не переходят рамки, не начинают агитировать или там в то, и тем более за как у того или иного кандидата. А инфрамерицы имеют право не из-под палки, добровольно, вот раньше 30 дней. В пределах 30 дней это уже их обязанность. Которые прописаны в законе. Раньше только добровольно, там, где есть такая возможность и желание. Еще раз подчеркиваю: исключительно информационно-просветительская функция. То есть жалоб у нас пока никаких нет о том, что, ну, надеюсь, не будет, но если кто-то где-то превысит свои полномочия и начнет там, заниматься агитацией, мы будем пресекать в корне. Сейчас говорю, это недопустимо. Да, да, тем более у нас еще, ведь понимаете, в чем сложность. Уже вот за 10 дней мы должны тоже это учитывать. У нас сейчас, вот уже 31 марта, мы вчера говорили, люди, люди имеют право и подают очень активно, видите, заявление о том, чтобы проголосовать там, где им удобно. Сейчас Такие заявления принимают портал госуслуг, МФЦ и территориальные избирательные комиссии. А вот уже за 10 20. дней, ой, за 20 дней, да, до выборов, дополнительно такая же функция ложится и на участковые избирательные комиссии. Вы представляете, поскольку они наиболее приближены да, к людям, то это может быть огромная нагрузка. И уже они, то есть, им более сложно будет, ну, то есть вот одновременно выполнять такие две функции полноценные. Поэтому, конечно, если где-то есть возможность, и они добровольно могут вот пораньше это делать, ну, слава Богу, я только скажу им огромное спасибо. Спасибо, вы работаете uh -huh. в интересах обеспечения избирательных прав наших граждан. Вот и все. Я на что прошу, вот давайте, вот очень важно, чтобы и наши эксперты, и так далее, и все, кто нас там и в прессе, ну, скажем, пытаются там выявлять какие-то недостатки, акцентируйте внимание на том, что действительно важно в данной ситуации. Поддержите и скажите спасибо, что люди этим занимаются. Но если кто-то у вас будет какая-то информацию наблюдателей, там экспертов, у прессы, что кто-то превышает свои полномочия и начинает заниматься примитивной грубой агитацией, вот тут срочно давайте нам знак. Будем принимать, знать, мы будем принимать самые жесткие меры. Вот это недопустимо. Недопустимо навязчивое, тем более навязчивый контакт с гражданами, еще, скажем, в интересах агитации. Нет, это агитируют пусть наши кандидаты, когда их зарегистрируют. Так, теперь в целом по жалобам. У нас, скажем, поступил ряд жалоб по поводу сбора подписей, Вот, да? ну вот одна вот была то, что.